В этом году 14 февраля yeah, uh -huh, uh -huh. Приходите в клуб Джой uh -huh. делать тру uh -huh. Приедут туда yeah, два yeah, московских yeah, пацана yeah, uh -huh. Диджи Сандра Эскобар, МС Романов, да-да-да uh -huh. А девочки uh -huh. на Сахалине просто класс uh -huh, uh -huh. Видел, видел, видел Видел, видел, видел Видел, видел, видел. Видел, видел, видел. Видел, видел, видел. Привет, Сахалин! С вами Диджей, Сандра Эскобар и МС Романов. 14 февраля приглашаем вас отлично провести время в нашей компании. Днем лав каток в кристалле, а ночью лав найт в Джое. Мы ждем всех влюбленных и тех, кто еще не нашел свою вторую половинку. До встречи, Сахалин!